Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark Как вы уже можете понимать из данного видео Что у нас будет впереди, у нас будет конечно же Конкурс, конкурс у нас будет проектом Совместно с Аксом С Аксом от Аксом В общем, проект у нас достойный Я о нем уже ранее снимал Видео, хорошо себе показал Хорошие новости, хорошие обновления. Но сейчас у нас будет конкурс В общем На CoinMarketCap цена немного ушла в минус, так как вся крипта опустилась. Небольшое такое вступление сделаем. Но, тем не менее, закупиться сюда успеем, всегда успеем заработать хорошие на этом деньги. Также, администрация вручила уже тысячу одну монету, то есть одна рона мастернода. Я вам скажу, на данный момент это довольно-таки неплохие, хорошие деньги, поэтому условия конкурса, как обычно, будут просты. Это у нас... Первое ⁇ подписка на Discord. Второе ⁇ подписка на Twitter. И третье ⁇ это оставить хороший отзыв на данном проекте на форуме Bitcoin Talk. Также, как я буду проверять работу? Просто пишите в комментариях плюс. То есть я буду знать уже то, что вы как бы, свою работу выполнили, что вы прошли все, скажем так, инстанции. То есть Discord, Twitter, отзыв на форуме. И потом у нас будет... По сечению срока там через, не знаю, 2-3, возможно, 4 недели у нас будет стрим, на котором мы запускаемся в прямом эфире, находим наших победителей, проверяем их выполнение работы и вручаем им, скажем так, заработанные призы, а то есть монеты. Точно сейчас пока сказать еще не могу, сколько сделать. Может быть, 3 призовых места, может быть, сделаем просто одно призовое место. Ну, я думаю, мы к этому более детально так подойдем на самом стриме. На этом как бы у нас все. Так что давайте, ребята, всем фарту, всем удачи, всем пока.